Добрый день! Наблюдаем реконструкцию развязки Вот направление на вот Здесь активизировались немножко работы Смотрите, новую, по-моему, надвинули эстакадку Сужение идет до четырех полос Ой, там еще одна разворотная эстакада уже Поэтому здесь активно идут работы. Но говорят, к концу 2023-го должны закончить. Может, к 1 сентября дадут. Может, кто-то пытается здесь ку Ну, все, спасибо.